здравствуйте с вами александр сегодня 14 августа около 7 утра калининград это тестовое видео хочу загрузить его без обработки на youtube обычно все делается через программу занимает очень много времени В калининграде тепло но недолго осталось нам греться на солнышке хотя относительно солнышко потому что у нас все равно не жарко Ближайшую неделю будет от 18 до 25, но ветрено. Люди занимаются спортом, бегают. У нас достаточно много людей бегает по утрам. В последнее время это стало модно. Рыбак. Обычно река не такая зеленая, но уже август. На этой неделе будет выходить видео каждый день, исключение воскресенья. Буду рассказывать о дачах, продолжать тему об экономии в Калининграде и будет просто прогулка по городу по центру. Каштаны уже. Всем пока, подписывайтесь на канал. Можете ставить лайки, можете не ставить лайки. Всем пока.